Все это винтаж оригинал Трансэ. Хорошо, Спасибо. Перед вами выставка гобеленов из коллекции Валерия и Виталия Либа. Братья четверть века занимаются созданием гобеленов и исследованием всех этапов их производства. От живописного эскиза до подбора цветых, цветных нитей. Сюжеты гобеленов совершенно разные. А вот акцию проводит музей. Можно сдать даже... Свои какие-то книжки за какую цену. Да? Ну и купить, конечно. Дороже, да. mm. пищу, ну, а там книжки куда? за 100 рублей. В Друзья, хочу вас познакомить с работами Алисы Ларисы Ивановны. Эти работы выполнены с помощью акварели и гуаши на тему «Женская праздничная одежда, принятая на Руси». И костюмы, это как раз лекция была. А это народные русские. Да, вот это вот внизу народные русские, но очень России. Акварель Гуаш. Вот ее телефон, если захотите звонить. Но я хочу сказать, а повторите, где учились? Училище а потом стильный институт в Москве, в, Москве, в, Москве, в, Москве, в Москве. Знаю про не знаю, слышно. вы молодец, молодец. У человека пенсионного возраста работает, творчество, и еще деньги получает, а не тратит, как я. Нет, но все-таки, ну, ну конечно, конечно, пусть хоть что-то. Вы все равно да. без этого не можете, понимаете? Нет, а потом, Нет. я, я... В проходили интереснейшие лекции на тему «История костюма дворянского быта XIX века» и, и вторая, не менее интересная, прошедшая 4 февраля. Михаил Петухов прочел лекцию «Из чего пели в Российской империи». И развеял множество мифов, в том числе о русском пьянстве, а также рассказал о знаменитых фабрикантах Мальцевых. Большинство девушек жило за счет своих родителей в первую очередь. Но были и те, кто не работал в том смысле, не тем, чтобы покупать билет в театр. Билет в театр стоил на голям, естественно, где-то в районе 4 пяти и советские погнали готовить платье. Ну и тут вот этот вот. Цикл замыкался как раз, годовой, скажем так. Так, это спасибо вам за внимание, мои соцсети. Пару слов буквально хочу вам рассказать о предметах, которые я сегодня принесла. Но э, момент экзекуции, конечно, вам рассказывать не надо, это все подлинная вещь. Кто 40 42 размера, будет желание подходить, я вас затяну. Э, прекрасная расчесочка. Очень много таких расчесок было в обиходе, скажем, тогда. Это типовая расческа для приглаживания прически. То есть про прочесать волосы можно и гребнем, а это именно как у вас столько. в прическу, это эпоха модерна, характерно, как вы видите, такие штуки. То есть это.. Вот так вот. Вот, вот. вот. И э, маленькие вставлялись просто в бока. Э, Средними интересно то, что это сразу сворусские. То есть они как тогда были, они вообще свою историю начинают еще в середине 19 века. И э, я, подойдете, когда поближе посмотреть, увидите, что они выпадают. Э, я когда купила эти греки, прихожу в магазин наш Московский Сваровский и говорю, вот что-то с этим можно вклеить, какие-то похожие Фольга, имитация серебра, да? Надо же, просто удивительно. Посмотрите, как здорово сделано. А, это да, вижу. Да, это вот эти веревочки там зато. Да. А а очень да, очень да. много. Корсаж старый. Это на... интересно? графин молочный понятно что графин мечей детского да дядько смотрите с петрушком дядька а -а -а -а. О, какие маленькие рючки а вот эти посмотрите вообще крошечные какие Два слова о себе. Меня зовут Михаил Петухов. Я антиквар, собиратель. Я себя называю собиратель, потому что коллекционер – это человек, который целенаправленно собирает. собирает по определенному направлению вещи. Я собираю все, что связано с Россией от 17 и до 20-го века, до революции. Поэтому именно собиратель. Я всегда чем-то увлекался, всегда что-то собирал, в детстве какую-то ерунду, там постарше э, стал э, покупать вещи, когда стал зарабатывать и ездить по России или э, по всяческим за заграницам стал покупать вещи более дорогие, но действовал по новицу. В какой-то момент я пришел к пониманию того, что у меня накопилось слишком много добра и надо от чего-то уже избавляться. Читал она у нас «Русское не только русского, просто стекла, но упор делал на русское стекло, и с тех пор я загорелся русским стеклом. Вот, собственно, мы подошли к теме нашей лекции, из чего пили в Российской империи. Здесь вы видите выставленные предметы, непосредственно к, к этому относящиеся. Это русские предметы разных заводов. Мы о любом из них можем поговорить уже в конце 19 века. -го до этого просто невозможно спиться по двум причинам. Во-первых, не было водки. Водка в том понимании, в том смысле, который мы сейчас вкладываем в этот напиток, в это понятие, появилась только в 1894 году, после того, как Витте ввел четвертую монополию на изготовление алкогольных напитков. И тут же появились господа типа... Смирнового и Шустого, которые быстренько это дело развили. До этого водки в России как таковой не было. Был э, полугар, что, собственно, не напиток, а способ определения крепости напитка. То есть брали две емкости, поджигали, когда они переставали гореть, Одну перели... Там было поровну налитой жидкости, а 아... из одной емкости жидко... жидкость оставшуюся переливали во вторую, и там должен был уровень появиться тот самый, который был доктор, ни, plu... док ни один помещик, ни, ни один бурмистр, управляющий то вот бишь, не позволит мужикам пьянствовать, потому что они должны работать, они в с утра Поэтому... из искала... о кабакенце. Которые я вам только что демонстрировал, люди пьют из жестяных стаканов. Пили также из глины, из, из керамических стаканов. Кто во что горазд? Дворянство, ну, вернее, тогда еще даже не, дворя... не дворянство, а боярство можно об этом говорить. Пили из вещей, похожих вот на эту. Но это уже будет. Более... Так вот, стекла как такового до. Российской империи в России, на территории России не было то есть Российская империя создана в 1721 году объявлен Петр объявил себя императором в 1723 году появился первый стеклянный, стекольный завод под Можайском и это как раз его создали те самые Мальцовы фамилии которых сейчас огульно называют все стекло выпущенное в России до революции мы об этом тоже поговорим. А, завод э, просуществовал недолго под Можезом, всеми посещаемый город и Гусь-Хрустальный, где замечательный музей именно Мальцовского стекла. Вот там стекло действительно Мальцовское. А, нельзя, кстати, я сразу буду демонстрировать э, предметы. Вот, допустим, вот это вот из Гуся-Хрустального. Никольско-Бахметьевский крустальный завод в Пензенской области, город Непольск сейчас называется, там существует музей именно бахметьевского стекла. Всем рекомендую не так долго туда ехать, ночь на поезде. Музей лучший вообще из всего, что я видел. Потрясающий. Бахметьевы занимались тем, что ездили по Европе, скупали лучшие образцы, в том числе бокору и копировали на нормальный путь развития. Китайцы этим же путем шли долгое время. Вот. И там в музее можно увидеть как русское стекло, так и потрясающие образцы европейского стекла, которые Бахметьевы привезли для того, чтобы их мастера их скопировали. Так. И, э -э, все заводы Стекольные, у нас еще а это были... именно стеклянные? А, у нас есть продукция императорского стекольного, стеклянного завода, я расскажу об этом позднее. Вот это вот, вот это вот. Вот потрясающие вещи. Это вот самое начало его деятельности. И вот такой стакан. Едем дальше. Стекольный завод купца Якова Немчинов в селе Милятино Калужской губернии. Яков Немчинов недолго владел этим заводом. Им и впоследствии владели э, братья Орловы. А, ну, собственно, занимался им Михаил Федорович Орлов, э, сын того самого Орлова, который привел, в составе гвардии привел к власти, и принято называть Мальцовским. Как вы можете убедиться, Мальцовы не, не, не только Мальцовы производили в России стекло, тем не менее, даже придя, на Измайловский рынок, где стоят люди, торгуют вроде как сведущие, вы услышите, это мальцовское стекло. Хотя, допустим, это стекло к мальцовым не имеет никакого отношения. Это уже стало таким брендом. Все, что до революции, это Мальцов. Мальцовы действительно внесли огромный вклад в развитие стеклоделия в России. И вот здесь я трех наиболее выдающихся мальцовых вам представил. А, кстати, вот еще какая история. Мальцовые как бы не едины Это одна фамилия, это одни корни Но предприятия были совершенно разные И предприятия между собой конкурировали Так же, как, допустим, говоря о кузнецовском фарфоре Нельзя сваливать кузнецов в кушу Был Матвей Сидорович Кузнецов А был Иван Емельянович Кузнецов Заводы находились в совершенно разных местах Они даже между собой рынки поделили. Матвей Сидорович работал на Россию, на Восток ну, Рижский завод работал немного на Европу, Иван Емельянович работал на северо-запад России и на Европу. Так вот, возвращаемся к потрясающая. Иван Сергеевич служил в миссии Грибоедова в Персии. Все эту историю знают, когда нарускиваемые властями люди ворвались в русское посольство и всех перерезали. Он был один из немногих, кто в тот момент уцелел. Он потом еще служил несколько лет на дипломатической службе, но в итоге вышел в отставку и занялся гусевским заводом. Развил бурную тоже деятельность. МОС «Винтаж» 4-5-8 марта.